Сегодня 1 февраля 2018 год. Фокус. Фокус. А ну, Борисович. Коп, копни. Не, не, копни этот. Копни тут рядышком. Ой. Тихо, не ругайся. Не, ты сильно. А ну Это еще, еще. Вот слой, который идет. Вот Здесь и правильно, пере, переходи. Не, не пошли. Стой. Стой. Красота. она ну вот сюда раскопай. Сейчас я. Да, понимаю, понимаю, понимаю. Ну красотища есть, есть, есть кучкуется. и поднялся. Чем? Он... Че так поднялся? Я не пойму. В принципе, он активный, вижу он... хорошо видание, конечно, пацаны. Ну на камеру возьми, сейчас, спасибо, сейчас. Этот. Этот. Давайте, давайте, давайте. Сейчас утоним, Я просто хочу посмотреть зимний технологический приход, вот, как он работает. Смотри, mm -hmm. ловил, ловил, воды. нормально, да? Видишь, у нас четненький подогревчик Сейчас красота. You have. Да, а ну что делать? Есть, конечно, момент Момент да. Момент, да? Угу. Так, стоп, солнце Видно его? Да, видно да, Причёта сейчас минус 4 у нас. так ладно, все закрываем